Стриптизерам могут запретить носить форму пожарных. С такой просьбой в Госдуму обратились производители оборудования для пожара тушей. Они уверены, что так танцовщики оскорбляют чувства и достоинство сотрудников МЧС. Это замечательная инициатива. Очевидно, что на очереди профсоюз медсестер, стюардес, морячков и плохих училок. Надо запретить клип Фильма Киркорова Медсестра по глазке в барлевой повязке», Матровский танец япочка и, конечно, стюардессу по имени Жанна, которая, ко всему прочему, еще и желанна. Но это что ж за достоинство такое, извините за выражение, у сотрудников МЧС, что его это достоинство может уронить любой стриптизер, который медленно опускает лямки и снимает с себя кевларовый комбинезон оставаясь в одной фуражке. И экзальтированные дамочки штабелями падают налево и направо от вспыхнувшей страсти, которую не потушить. Ну хорошо уже, когда женщина любит пожарных. Но нет, любить пожарных, медсестер и летчиков можно только по постановлению Госдумы с регистрацией в органах ЗАГС. И для пущей надежности с венчанием. Зачем они все время лезут в нашу жизнь? Какое им, простите, дело у кого на что стоит? Почему они считают, что народ только и ждет, чтобы оскорбить чего-нибудь достоинство, чувство верующих, переписать историю и усомниться в великих победах? Вы чего? Хотите, чтобы стриптизеры выходили на сцену в серых костюмах депутатов Госдумы? Или как Игорь Иванович Сечин весь в лор пьяно? Что ж за зуд? Сменка, форма, кадетские классы, патриотическое воспитание, районный прокурор надзирает за университетами. Как бы там ни пропагандировали европейские ценности. И не дай бог, не занимались бы изучением работы госорганов со зловредной целью улучшения их работы через критику существующих порядков. А то еще, знаете, дровят в выборах участвовать. Выборы вообще вещь крайне сомнительная. Либеральная. Какой фильм смотреть? Какие книги читать? За кого голосовать? Кого и как любить. Ишь, пожарных они любит. Путина любите. Надежно, патриотично, проверено временем.